Я благодарю компанию «Академия Вебком» Сергея Кузьменко за великолепный курс по SMM, который дал возможность собрать вместе, систематизировать тот огромный блок информации, который касается работы с информацией в цифровом современном мире. И эти знания помогут мне применять на практике, продвигать те продукты, те идеи, которые сегодня работают в бизнесе Беларуси, в малом и среднем предпринимательстве, Рассказывать это молодым белорусам, вдохновлять их идеями, рассказывать, как они могут делать нашу страну лучше и как они могут работать с теми идеями, с которые летают в воздухе вокруг нас. Спасибо Академии Пепкома Сергею Кузьменко.